Об этом нельзя рассказывать совершенно никому, но я больше не могу, не могу молчать, я не могу держать это себе. Универ ТВ – это самый лучший телеканал. Как видите, шутка не получилась, и Москва не Казань. Занимаюсь профессионально пением танцев и танцеванием песен. Всем спасибо. У меня все. Ты, ну, достаточно дурна. Поэтому он скажет дурна. Но ты дурна не собой, ты дурна внутри. Они сказали, ты придурковатая. Я сказала «спасибо», но потом мне сказали «ты в танцах». Добрый вечер, дорогие друзья, с вами в эфире Журавлева Мария. Итак, новости на сегодня. Институт биологии и фундаментальной медицины открыл новую прививку от неучения уроков. Глупая, неинтересная, безинициативная, скучная, скованная... И пока вы еще не успели окончательно по мне разочароваться, я хочу сказать, что 30 секунд для рассказа, мне, разумеется, не хватило бы, но тем не менее, я считаю, что поймала сразу двух зайцев, ведь от меня вы узнали, какой я не являюсь и никогда не являлась. Понятно. <свистит> ладно, ты переволновалась, <свистит> ты молодец. Давай мы тебя отправляем, не будем тебя задерживать. Расслабляйся, выдыхай. Следующий человек у нас. В Москве прошла встреча Лешата Гафурова с министром науки и высшего образования Михаилом Кутиковым. На встрече ректор КФУ выступил с докладом об итогах развития Казанского федерального университета. Прям вот каждый из вас настоящая индивидуальность. Вот когда Радик помни, да, вот когда я проходила кастинг, у нас было пять человек, и взяли из нас троих, чтобы вы понимали, вот что такое конкуренция, да, то есть никакая, имеется в виду, ну, так и было. Да, а здесь, вы посмотрите друг на друга, у вас здесь двадцатка почти что, и все друг другу, прям, ну, конкурент-конкурент. Música